Видископ. Почему на ну, него Майк Тайсон, я обернул свой взор, да, и подписался на контракт и всячески сейчас, в общем-то, хвалит и пиарит, и мы услышали, наверное, некоторые видели в интернете этот ролик, какие эмоции были у Майка Тайсона, он комментировал этот бой, да, и, в общем-то, там был в шоке, насколько ему понравилось, как Хитров проводит свои бои. Ну, вот мы этого и ожидали, и очень рады, что так и получается, что Женя так вот одного за другим нокаутирует. Он панчер, каутер, и он просто сейчас вот демонстрирует свои качества и тот уровень соперников, который у него есть, в общем-то, ему позволяет это. То, что хочет Майк Тайсон хитро вводить в ринг почаще, это только, мы только за двумя руками. Это классно, потому что ну, действительно мы хотели бы почаще видеть бои с его участием. Но все зависит от уровня соперников. Опять же, -таки, если будет он на так называемой мешочной, мешочной диете держать, то можно и 2-3. Бой в месяц. Если уже пойдет позиция более серьезная, то как бы тут уже нужно больше готовиться и в общем-то более ответственно подходить к этим боям. Но сложно сказать, как она будет, там же многое зависит не только от Тайсона, но и от э, телевидения, и от в общем-то самих соперников. Нужно договариваться с ними, да. Особенно тяжело это делать, когда более серьезные оппоненты. Все хотят больше заработать, поэтому там... Будем только надеяться, что все, все получится у команды Тайсона, у команды Жени Хитрова, что они. Тайсон же не один промоутер у него, он сопромоутер, он только помогает в этом плане, и это хорошо. То есть, безусловно, у него его промоутерская компания, я думаю, удачный сопромоутерский контракт заключила. и Поэтому Жека Хитров один из, наверное, первых ребят, кто Подойдет к вершине профессионального бокса там, и к боям за звание чемпиона мира. видео.